Всем привет! Меня зовут Марина Лизоркина. Я хотела бы пригласить всех желающих 19 декабря на творческий вечер с моим участием, в рамках которого мы обсудим очень много всего интересного. Поднимем такие темы, темы как дискриминация женщин в современном обществе, дискриминация современных женщин-художников в сфере современного искусства. Поговорим о расизме, о гомофобии, о сексизме. Обсудим творчество современных художников, которое а, затрагивает эти темы. Также вы сможете стать соавторами арт-объекта, который я буду создавать в реальном времени, 19 декабря. А, устроим масштабную арт-коллаборацию совместную. Ну и плюс, конечно, все пришедшие смогут видеть мои работы. Всех жду, будет классно.